всем привет меня зовут маша мне семь лет я из города волгограда машенька проходит курс свобода по-английски путешественник расскажи что тебе нравится мне нравится как там говорят там все качественно и красиво очень яркие картинки а видео тебе нравятся уроки да! Мультики, все в игровой форме. Uh -huh. Нам все очень нравится, нам легко, мы уже привыкли и с удовольствием делаем домашнее задание, причем всей семьей, все учат. Спасибо большое за возможность. Вот так легко учить английский язык.